Здравствуйте, друзья! С вами Александр Самкин, автор и ведущий специализированного курса по продаже элитной недвижимости «Брокер Deluxe. В этом видеоролике я приглашаю вас, агентов по продаже элитной недвижимости, а также тех, кто желает войти в этот сегмент и получать пятимиллионные комиссионные с каждой транзакции, приглашаю вас на авторский курс «Брокер Deluxe Старт занятий 4 уже потока, 4-го апреля». Этот курс я провожу в партнерстве с компанией Century 21 Россия. Присоединяйтесь, друзья. Курс «Брокер Делюкс» — это ваш проводник в мир элитной недвижимости. До встречи на обучении. Помните, будущее принадлежит компетентным людям.